Приветствую вас, уважаемые представители знака Зодиака Водолей. водолечики надеюсь, что вы очень хорошо отдохнули, весело провели время и теперь готовы ринуться в бой. Тем более, что вас ожидают очень интересные планетки, которые перешли в ваш знак и дают вам много-много свободы. Это Сатурн и Юпитер. Вот они. Если Юпитер у вас здесь погуляет ну, где-то годик по вашему водолейщику, то Сатурн останется подольше. И эти планеты, они с одной стороны, знаете, помогут вам как-то расширить свои возможности, свое сознание, свое влияние на окружение. А Сатурн, он еще и придаст, знаете, такую некую конформистность, что ли, во взглядах, ваши взгляды могут приобрести... Какой-то новый оттенок. Вы по-новому начнете смотреть на мир, на свое окружение и на свою жизнь. В общем-то, очень интересные вас события ожидают впереди. Ну а сейчас мы будем приступать к прогнозу с 8 января по 30 января. Именно в этот период Венера будет двигаться по вашему 12 дому. 12 дом – это все тайное, все, что вы скрываете, все, что вы не афишируете. Также это сфера вашей... Ну, знаете, личной деятельности. Ну, например, если человек работает на дому, сам на себя, то это тоже работает. Или, например, если вы работаете в каких-то заведениях закрытого типа, там благотворительные фонды, больницы. Ну, тюрьма это тоже может быть. Ну, в общем-то, смотрите сами. Вам виднее, где вы находитесь? А, и также это ваша личная жизнь, тайная жизнь, которую вы скрываете. Ну, смотрите. С 8 числа у вас здесь образуется прекрасный аспект к Марсу. Так, давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре. Это дом семьи. Вы знаете, такое впечатление, что какие-то приятные события, связанные с домом с семьей, осуществятся. Может быть, какие-то сюрпризики. Что-то будет очень интересненько и приятненькое. Также будет работать аспект еще и по Меркурию. Меркурий начнет входить... Он уже войдет с 8 числа в ваш знак. Вы станете более контактные, Но смотрите, он также будет образовывать еще и напряженный аспект. Он будет... Помимо того, что он будет соединяться с Сатурном, ну, это хорошо, и с Юпитером потом последствия, что расширит как-то ваше понимание происходящего, сделает вас более контактными, решительными, вам будут приходить в голову очень правильные мысли, правильные решения. Ну, а с другой стороны, он будет образовывать несколько напряженные аспекты в том числе. Ну, почти до середины января он будет квадратить Уран и, и Марс, и это признак будет горячности вашего ума и поспешных принятий решений. Ну, я бы хотела бы сказать, чтобы ну, если вы не планировали каких-либо резких разрывов и перемен в своей жизни, то до 14 числа постарайтесь соблюдать все-таки некоторую дипломатичность во взаимоотношениях со своими близкими. Тем более, что 13 числа Марс станет в точный квадрат к Сатурну, и это может привести к тому, что что-то, что вы считали стабильным, может быть подвергнуто ну, некоторым испытаниям. После 14 числа в вашей жизни вы почувствуете, что вы обретаете некоторую ну, свободу, некоторую, то есть ваша жизнь некоторая спокойствие приобретает, входит в определенное русло. И вы знаете, вот будете как-то выстараться больше приспосабливаться под ситуацию, чем влиять на нее. Вот такое впечатление, что где-то ближе к середине месяца вокруг вас будут происходить определенные перемены, которые, если лично вас не коснутся, то косвенно точно могут коснуться. Итак, дальше. С 18 числа Юпитер соединится с Ураном. Вернее, не соединиться, а войдет в квадрат к Урану. Уран, вот эта вот связка планет, Уран и Марс, они будут находиться постоянно в вашем четвертом доме. Четвертый дом ⁇ это дом семьи. Дом семьи, дом быта, дом родней, ваших, дом не родней, а рода. Да. То есть что-то, что касается того места, где вы живете. Ну, смотрите, может быть у кого-то потечет крыша, может быть какая-то острая конфликтная ситуация с человеком, с которым вы проживаете, с вашим партнером. Постарайтесь не конфликтовать, постарайтесь, потому что напряжение очень высокое. Либо может быть ситуация, когда вам захочется и где-то побегать на лужайке. Ну, вы, конечно, в ну, знаете, вот какие-то непредвиденные, не очень приятные события, повышенная конфликтность может наблюдаться. То есть 17-18 будьте особенно осторожны, ну и вплоть до 20-го. 20 произойдет точный аспект соединения урана в тельце, уран остановится для того, чтобы двигаться дальше. Ну, он с 14-го начнет двигаться, но он будет двигаться по тельцу. Ну и, конечно, пока уран будет находиться в этом знаке, вам покоя в доме, в семье пока не предвидится. Возможно, еще, знаете, некоторые искушения, связанные с домом, с семьей. Ну и, возможно, со стороны вашего партнера, знаете, такое какое-то очень большое желание, может быть, вас подавлять, как-то подчинять вас себе. Ну, вот так вот они будут работать, эти аспекты. 23-го числа. Произойдет секстиль Венеры и Юпитера. Смотрим. 23. -е. Как у нас тут работает Венера. Венера в вашем доме всего тайного. И Нептун это дом ваших денежек Вы можете неожиданно из, из какого-то неофициального источника Получить денежки, что-то очень приятненькое может произойти Чем-то можете себя порадовать Еще это время благоприятное для творчества в, ну, в одиночестве Сам с собой, что-то сижу, делаю, работаю ну, буквально пару дней, там будет 22-23, вы можете почувствовать этот, этот аспект, но он тем не менее, он вас как-то, знаете, немножечко порадует, вас расслабит. 28-го произойдет соединение Венеры и Плутона, плюс это будет полнолуние. В в во льве для вас лев это дом партнерства может быть несколько такая напряженная ситуация она может работать от нескольких часов там до одних суток с вашим партнером поэтому постарайтесь не конфликтовать возможно знаете с вашей стороны некоторая холодность и отчуждение от вашего партнера на этот небольшой период также соединение Венеры и Плутона в вашем 12-м доме может вам дать знаете, как-то желание ну, где-то расслабиться, уединиться вне стенах своего дома. Слишком, знаете, такая повышенная эмоциональность. Вы, конечно, в принципе, люди не слишком эмоциональные сами по себе, ну, в чистом виде водолеи. Но Здесь как-то вот по этому большому квадрату как-то вам будет неспокойно, знаете, все стрелы устремляются в ваш дом семьи и здесь, конечно, вам, знаете, придется даже прятаться. Ну, пусть не для всех, но для тех, у кого это знак проявлен наиболее ярко, да, такое может быть слишком большое напряжение. И, знаете, такое впечатление, что вот как-то ваша эмоциональная сфера, она будет лишена вот некой стабильности. Вот внутри будет некоторый раздрайв ощущаться. 30 января Меркурий станет ретроградным, он будет проходить по вашему знаку и скорее всего после 30 января в ближайших 3 недели это будет время для того, чтобы доделывать ранее начатые дела и незаконченные. Поэтому если вы что-то планируете начинать, то начинайте это делать в январе месяца, потому что в феврале ну, как минимум первых три недели не получится. Итак, по многочисленным просьбам. Если раньше я давала совет Оракула, то меня попросили немножечко расширить прогнозы и делать эти советы при помощи Таро. Ну, а вы напишите, подходит вам это или нет. Итак, как вас будут воспринимать окружающие? Здесь выпала карта Дьявол. Дьявол – это очень харизматичная личность, человек, который очень сильно притягивает к себе и человек, который буквально волшебным образом воздействует на окружение. Плюс еще и... Спентакли дает вам очень хорошие финансовые возможности. Я думаю, что вы будете себя буквально ощущать ну, королями финансовыми. Что касается ситуации в доме в семье, здесь идет по миру некое, знаете, окончание ситуации, которая постоянно двигалась по кругу, идут расширения возможностей. Также, здесь возможны путешествия, отъезды кого-то из вашего партнера, из ваших партнеров, и плюс по тузу. Мечей здесь, знаете, как будто бы люди приходят к какому-то решению, вот четкому решению своей жизни. Вот они четко понимают, что им нужно делать дальше. Иногда это еще читается как освобождение. По ситуации в карьере здесь идет суд, суд перемены, перемены судьбоносные. Вообще, по срокам, как правило, это указывает где-то приблизительно на март месяц. Ну, посмотрите, как проиграется. По двойке. Кубков, вы знаете, чаще это указывает, да, вот, к сожалению, вы знаете, как будто бы люди расходятся. Люди расходятся, принимают некие судьбоносные решения в своей жизни. Ну, посмотрите. Я думаю, что по суду это могут быть еще и, знаете, еще и возрождение отношений. Вот ну так тоже может быть. Так, теперь по партнерству. Смотрите, здесь умеренность. Умеренность говорит о том, что... Ну, ваш партнер с вами будет достаточно ровным, привычным для вас. Ну, а по семерке мечей еще и может хитрить. Хитрить, стараться вас удерживать при себе ну, в каких-то определенных рамках, ему привычных. Ну, в общем-то, здесь... На новые знакомства, да, может быть, но вообще умеренность, как правило, не показывает ничего нового. Она, как правило, показывает что-то привычное. Еще, ну еще это может быть признаком того, что вы можете приспосабливаться к своему партнеру. Что же говорит у нас совет? Главный совет на этот период – влюбленные. Влюбленные – это стремиться к гармонии, к равновесию во всем. И избегать каких-либо конфликтов, поскольку здесь у нас еще рыцарь Пентакли, он, как правило, говорит о том, что нужно идти той дорогой, которую вы дальше. Пока не время что-либо менять, пусть это будет не так быстро, как бы вам хотелось, но пока то, что вы делаете, это наиболее правильное решение в вашей жизни. Ну все, надеюсь, мой прогноз был для вас полезен. Также хочу поблагодарить вас за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал и до встречи в следующем периоде.